Сегодня первый день весны, радует нас снегопадом. Снегопад немножко прошел уже, но все равно снег уже, Снега прибавляется, все больше и больше. Такая у нас сейчас на день 1 марта. ребятишки строят снеговика, там дети на горки Мы находимся в старости 59, ну 61 этот дом, там 59, 61, когда был маленький, здесь гулял, еще на стройке, тут была стройка, такие дома строились, я не вижу построй, но э, ничего не были сданы, их можно было лазить, Собирали мы патроны, дильзы охотничьи, потом эти, не охотничие, рабочие, Сигнали ракет собирали, в этих прятались от сторожей. И тут были, было стекловато, а и два раз пришлось с ней спрятаться. А сигнальные ракеты используются довольно часто. Когда здесь взрывные работы шли, время взрывных работ сначала желтая ракета появлялась на небе. Значит, надо было идти в укрытие. И до всюду рабочего скакина затаскивали в подъезды. Потом красный взрыв и зеленый бой можно было. Спокойно идти дальше по своим делам. Интересует, что эта маска, когда опаздываешь, мы с разводили. Так для нас было, когда в школу опаздывали, говорили, взрывали, и все, и не придерешься. Что реально были такие случаи, когда идешь в школу бежишь, террас, раз и подъезд пока Желтая ракета летит. Говорит, все, посиди в подъезде. Ну, потом, конечно, там немножко посидишь, погуляешь и в школу идешь с чистой совестью, что не погулял. Вот этих домов в те времена не было. Здесь был небольшой небольшой была здесь, мы тоже здесь играли, лазили, чадить пособирали. ну Но там ногу Бристоль виднеется Тогда был видеосалон Первый видеосалон появился Уходил фильм, париком. Был даже не кинотеатр Просто стоял телевизор с глитофоном И стулья Платишь, заходишь, смотришь боевик выходишь. Такой был сервис То есть Спортсновка называется Видеосалон, хотя его уже нет Очень давно В том поселке гуляли В деревеньке, там частный сектор был мы катали там покрышки с горки. Сена запихивали, поджигали, ну так развлекались. По малолетству. Не помню, в каком классе был. А теперь вот так все изменилось с тех времен. Вот залив. Солнышко заходит. Сейчас вечер. Где-то около 6, наверное, или 6. Уже полярность закончилась. Наконец-то появилось солнце. Такая здесь красота. Наш район называется город Рукус. И когда стали народ посел... стал поселяться, здесь еще сюда не ходили автобусы, только один 29-й. Битком был, просто не доехать сюда. Было. Он на карус был, он ехал очень-очень медленно, коптил. Быстрее можно было пешком дойти. Ну, еще у нас на горе все время метели. Метели, ветер сильный. Вот здесь метель. Говорит, идешь, тебя сносят. Не спускаешься, там тише. Или внизу, там, с работы идешь, там спокойно, хорошо. Глазишь на гору, здесь тебя сдувает, сносит. Такой райончик. Это, видимо, называют Гора Дураков. Еще магазин сделали, Поле Чудес. Я не ошибаюсь, если вот этот, кажется, был раньше. Но потом убрали. На поле чудес такой, на горе дураков. Страна Другов назвали. Стране дураков. Мне этот район очень нравится. И с лес рядом. Школа, садики, музыкальная школа, секции, здесь все есть. Он создавал этот район, создавался в конце 80-х. В 86-м году мы сюда переехали. Он еще был не застроен. Наш дом стоял, там еще несколько домов. А вот этого здесь ничего не было еще. Таких домов, точнее, не были, да. Были, но незаселенные здесь была. Стройка в полном разгаре. Мы ребятишками с удовольствием здесь гуляли. Все ребятишки любят лазить по стройке. Собирали патроны. Вот такой вот небольшой блок у меня. Наверное, больше не буду снимать сегодня. Сейчас покажу, как здесь с горки все видно. Сейчас я подойду. Вот и полный обзор. Центральная часть города видна полностью. Мы еще прямо из-за там. Вон там. Нига Я приблизил. Заливки замерзающие Там утром есть Все видно Вот эти вот углы балкончик было называется элемент поворота. Вот у нас как раз тоже такой же. Народ переделает под комнаты, вон там, на втором этаже вот комната, и живет. В комнате утепляют. Это нежилая площадь, так как плод Неудобная вещь. Дома не серии М. неудобно тем, что там высокие потолки. Дворы так сделаны замкнутым пространством, чтобы ветер туда не проникал, дети спать на коне гуляли. Вон как здесь гуляют ребятишки. Ветра здесь нет. Спокойно. Тихо и хорошо. Вот. Скоба такая. Она почти тянется вообще в круговую. Вот так все, все, все, все, круг. И следующий скоба. Как бы, Все закрывает. Каждое утро вот так вот дед капается машина. Вот тут дяденька. Папает машину, готовит. Ну тоже две Капается машина, видимо, несколько дней. За ней не подходил, не ездил на ней. Вот такой плох вот не получился небольшой. Вот такая детская площадка здесь. В вот, во дворе. детская такая площадка. Вот, если зайти до дома, то дом то там будет ветер. Ветруга метель у нас. Здесь очень-очень здорово. А тут какой-то.